Выходцы из постсоветского пространства выглядят как белые вороны. Расскажите, как вы выбирали ваш лук сегодня? Нахлобучивание в большую кучу всех атрибутов богачей не придает вам никакой ценности. Ни более высокого статуса. А только наоборот, результат ровно противоположный. Хорошо. В эфире программа, название которой я еще не придумал, но она уже в эфире. А поговорить я с вами хотел вот о чем. Давеча мне задали вопрос в энный раз, как за последние 20 лет, как я с такой легкостью узнаю соотечественников за границей со спины и на расстоянии в километр, а то и больше. Могу сказать, что факторов много. Это и манера себя держать, и прическа, и даже походка в определенных случаях. Но сейчас я говорить буду совсем о другом. Это бич валового большинства наших соотечественников, даже тех, у кого бабла немерено. 4 июня Ксения Собчак опубликовала в своей еженедельной программе «Осторожно, новости» этакий блогерский репортаж с Петербургского международного экономического форума сего года. Это был петербургский экономический. Практически в начале этого получасового выпуска натыкаемся на упомянутый мной феномен, а именно показуха всего, что есть или что успел урвать, как это было принято по советским канонам. Хотя сегодняшней молодежи эти каноны уже чужды. Вы точно в рубрики ⁇ Красивая форумчанка». Смотрите. А, что такое форумчанка в лексиконе Собчак? Специфически охотница за випами, которая активизируется раз в год. Я называю их форумчаночки. Ну и вот бродила Ксения в кулуарах пмэф 21 и снимала на телефон все, что видела. В этом, собственно, и есть интерес начала этого выпуска осторожно-новостей. Давайте, расскажите, у вас вот красивая ссылка, что вы делаете на форуме? Ну, здесь тяжелый случай. Бедолага настолько не ожидала попасть нос к носу в женском туалете на госпожу Собчак, что вот переизбытка чувств потеряла дар речи. Не извините, извините, я так смущаюсь. Что, прям настолько смущаетесь? Бывает. Дальше же, хоть и очень быстро, но Ксения весьма доподлинно и наглядно показала действительность того, о чем я хотел сегодня замолвить слово. И вот здесь дисклеймер. Я ни в коем случае не пытаюсь кого-либо зацепить, обидеть или оклеветать. Мое желание, основываясь на уже публичном документе, те фрагменты видео, которые я использую, Провести очень небольшую объяснительную работу на тему «Почему наши не умеют одеваться?». То бишь ничего личного и не переходя на личности. Просто анализ незнакомых мне людей, уже находящихся в публичном пространстве, в том, во что они нарядились. Скажите, а вы кого из спикеров пришли послушать а, Я сама была спикером. А на какой панели? На панели на практике. А скажите... Ну... Для тех, у кого глаз наметан, увидели все и сразу. И, кстати, заметьте, далеко не я один задаюсь вопросом, как люди подбирают одежду и аксессуары. Или, скорее, почему они их не комбинируют. Расскажите, как вы выбирали ваш лук сегодня на форуме. Вот я вижу, у вас очень красивые ботега винита босоножки. Да. Здесь хочется сказать Ксении Анатольевне Шапу За ее безупречное и четкое знание всей дороговизны от больших западных брендов. Сумка Диор, Прекрасно. У меня, видите, тоже Dior вся. Так уж как не заметить, Ксения. Мы это увидели с самого начала. И Dior у вас, кстати, не только сумка сегодня, а, судя по всему, полный набор. Но здесь, правда, необходимо оговориться, справедливости ради, что у вас все достаточно правильно комбинировано, а не абы как. Даже, по-моему, были использованы голубые линзы, дабы усилить естественный цвет глаз подчеркивая тем самым соответствие не то чтобы цветов, а тонов во всем ее облачении. Помогали ли вам специалисты или у вас у самой выработались вкус и умение подбирать и комбинировать вещи и аксессуары, меня интересует не это в данном видео. Хотя считаю полезным это подчеркнуть в качестве точки отсчета для моей дальнейшей аргументации. Но часы у вас вообще жирный жир? патоксили. Это точно. Иначе не скажешь. Другой вопрос, что эти часы немеренного размера делают в комбинации с красным полубальным платьем в стиле покрывала, из которого выпадает содержимое белого лифчика, с синими босоножками Bottega Veneta, с мини-сумкой Dior в стиле старинной французской скатерти и очками в стиле 70-х. О вкусах можно спорить бесконечно. Возможно, кому-то этот ансамбль жутко нравится. Только вот видите ли, в чем дело. Оденьтесь вы таким образом где-нибудь на Западе, и все местное население в одночасье будет знать, что вы родом из бывшего СССР. Конечно же, не исключено, что на беднягу, как на новогоднюю елку, навешали все, что нужно было показать, то есть продать, дабы на нее, как на спикера, смотрели и понимали, что почем. Безусловно, подобный маркетинг практикуется уже не первое десятилетие. К примеру, на Канском фестивале или на церемонии Оскаров всякая полузвезда пройдется по красному ковру в платье какого-нибудь неизвестного кутюрье с серьгами и жутко заметным ожерельем, на которое у нее, естественно, нет денег. На что посмотрят все сильные мира сего и как это вводится инкогнито, подорют сие ожерелье, жене или одной из любовниц. Ну а что вы хотели? Коммерция безумно и необоснованно дорогих товаров – дело тонкое. Так вот, не исключено, что наша героиня была просто снята в прокат разными брендами, как манекен в витрине, на которой можно повесить все, что угодно. Оттого, я полагаю, госпожа Собчак к ней и устремилась со своим телефоном, дабы рассмотреть вблизи босоножки известного ей производителя и задать тот же вопрос – что должен был появиться у любого, кто хоть маломальски старается комбинировать вещи и аксессуары, выбирая свой наряд. В общем, как вы, наверное, уже поняли, поговорить я хотел о неумении наших соотечественников подбирать вещи и аксессуары, особенно когда на то есть финансовые возможности, а иногда и очень большие. О неумении или, как минимум, о неловком выборе, чтобы это называть более политкорректно. Ибо когда вы пересекаетесь в самом центре Канн с русской парой при деньгах, фурор, который они производят на местных окружающих, трудно описать словами. Блогерский рефлекс Собчак у меня не сработал в тот день, и я эту процессию не заснял на свой телефон, даже из-под тишка. Но попробуйте представить. Она — длинное платье до пола, в обтяжку, аля не знаю какого кутюрье, с выпирающим из этого всего животом и огромной нелепой шляпой шире ее собственных плеч, прямой наводкой из 19 века. Рядом ее избранный, тот, кто платит за все. С прической чисто советского стиля, брюки со стрелочкой, совершенно не соответствующие на лицо недешевой рубашке, и еще меньше соответствующие шлепанцам от Биркенсток, которые одеваются в бассейн или на пляж, но ни в коем случае со строгими брюками от Армани. Элегантность всего его наряда украшалась животом, висящим на ремне гермес, цвет которого явно подбирался под наряд на другой случай. Шли они медленно, с необычайной гордостью, не замечая тех взглядов и ухмылок на 360 градусов вокруг них. Не заметить подобное просто невозможно, тем более в местах, где в принципе выпячивание всего, что смог купить, приехав на недельку на лазурку, не практикуется вообще как класс, ибо считается типичным признаком плохого тона, а то и вообще церебральным отклонением. Хорошо. И подобных примеров дикое количество. К сожалению, они характеризуют большинство наших соотечественников, приезжающих в отпуск за границу или начинающих за границей жить. Нужно определенное время, в течение которого через социальный миметизм человек адаптируется к среде, то бишь к местной культуре. Хотя не раз встречал и тех, что даже после 15 лет за границей остаются одеты как в 90-е на родине. То есть, либо отсутствует механизм подражания, который по определению дан всему живому на земле, либо конкретное желание не соответствовать местным канонам. Расскажите, как вы выбирали ваш лук сегодня? Еще раз, моя задача не очернить и не опустить кого-либо, а скорее обратить внимание нашей общественности на эту далеко не выдуманную и не преувеличенную проблему. И возможно помочь некоторым осознать, что вещи, тем более дорогие, не носятся по принципу, чем больше и дороже в одном наряде, тем красивее и более стильно. Эффект получается ровно противоположный. Поэтому, как правило, выходцы из постсоветского пространства на Западе выглядят, простите, как белые вороны. Особенно, когда наши барышни определенного, скажем так, поведения, что-то вроде форумчанок по Ксении Собчак, ошиваются вокруг Монако наподобие вот этих красавиц, приехавших на форум, даже не зная, что это и о чем он. Но заведомо осведомленные, что здесь будет съесть людей при деньгах. А потому необходимо себя показать. Все красавицы. Скажите, на форум вашей... приехали? Нет. Нет? На рождения. А, ну хорошо. Ну вы в курсе сейчас экономический питерский форум? Конечно, Хорошо без комментариев. Так вот все эти стильно одетые и причесанные особи, томно сидящие в баре или в ресторане, ждут как включенная лампа во тьме, когда на ее свет прилетит мотылек. Ну а дальше дело техники, ведь мотыльки при деньгах публика весьма предсказуемая, а посему примитивная. Так уж сложилось, что я даже книгу написал именно на эту тему. «Психология богатых» и «Нуваришей». Глядишь, франкоговорящим соотечественникам пригодится. В заключение замечу, любой француз, будь то мужчина или женщина, вам скажет, что только русские. Они не отличают русских от белорусов, украинцев и кого-либо, говорящего по-русски. Так вот только русские одеваются и ведут себя определенным образом. Как раз тот случай, когда нашего человека можно быстро определить по одежке. Поэтому, друзья мои, особенно те, что при деньгах, потратьте часть вашего капитала на понимание того, что в жизни не все то солнце, что встает, как говорил Николай Фоменко на русском радио в свое время. Другими словами, поймите, что нахлобучивание в большую кучу всех атрибутов богачей не придает вам никакой ценности, ни более высокого статуса. А только наоборот, результат ровно противоположный. И любая дорогая вещь смотрится куда ценнее на ком бы то ни было, когда незаметно, что она дорогая. И когда она гармонично встроена в общее целое и не вылезает за рамки приличия местного колорита. Поделитесь этим разъяснением с друзьями, ибо, опираясь на социологическую теорию шести рукопожатий, бьюсь об заклад, что в вашем окружении обязательно есть знакомые, которых касается сие фактуальное видео. А находитесь вы от них не далее, чем на пяти уровнях общих знакомых. Ну, вот, пожалуй, и все. Будьте здоровы и живите богато.